Кафе Восток представляет Вкусные новости Ставрополя Кулинарный блокнот Цезарь Ролл Составляющая Рис, нори, соус Цезарь, помидор, лист салата, курица, креветка, кляр, панировочные сухари Обжарен во фритюре Цезарь Ролл Для ценителей изысканности вкуса Кафе Восток Доставка 660 600. С нами новости Ставрополя. Вкуснее.